Сегодня хочу рассказать и поделиться с тобой несколькими советами, как ускорить монтаж Final Cut Pro X. В этой программе я монтирую уже несколько лет и начинал с очень старого древнего MacBook 2010 года. Какой-то толстенный, еще у него был cd -ROOM, который, конечно же, у меня не работал. Я умудрялся монтировать на нем тяжеленные проекты в 4К, естественно, в прокси. Все потому, что Final Cut оптимизирован под маковское железо. И ругаться на него не стоит, если он тупит, скорее всего ты делаешь что-то неправильно, либо перегружаешь в библиотеку, либо не чистишь рендеринг, либо пользуешься каким-то старым жестким диском. Видео быстро, буквально на 2 минуты, я расскажу, как у меня здесь все устроено и 5 советов, как ускорить свой монтаж. Погнали! Вот мой жесткий диск, это Samsung T5 на 1 терабайт, я уже про него рассказывал, ссылка будет здесь или здесь. У меня есть две основные папки, которые никогда не удаляются. Это папка с проектами и папка со звуком. В папке звук я храню отдельно музыку для видео и отдельно звуки. Все абсолютно треки, которые я использую так или иначе в своих видео, SFX, транзишны, гличи и прочая ерунда, которые используются также. Здесь у меня есть звуки для саунд-дизайна. Шум воды, шум птиц, там, ветра и прочее. Также у меня есть папки, которые заменяются, которые иногда удаляются. Некоторые папки хранятся дольше. Терабайта мне хватает. А, например, одна из недавних папок, вот как она выглядит внутри всего лишь две папки: исходники из дрона и исходники с основной камеры. Папка весит 176 гигабайт, довольно много, поэтому имеет смысл ее не хранить, когда ты. Закончил работу над проектом, и можно смело бэкапнуть на другой жесткий диск. При этом проект у меня остается. Вот у меня библиотека от этой папки. Первое, что тебе нужно сделать, это запомнить, что все свои исходники и все свои проекты, с которыми ты работаешь, тебе нужно хранить на внешнем жестком диске. Этот жесткий диск у тебя должен быть SSD. Исходники потом удаляй, либо делай бэкап, но проект оставляй. Он весит немного, например, проект, который у меня уже отработал, весит всего-навсего 23 мегабайта. А я не собираюсь его удалять, потому что какие-то правки заказчик все равно может через некоторое время попросить внести. Я, естественно, отказывать ему не буду. А может и буду? Не знаю. Чтобы вернуться к этому проекту, мне достаточно будет скопировать исходники обратно на диск и он их снова увидит. Вот так выглядит проект, исходников которых на жестком диске сейчас нет, ему не на что ссылаться, но как только я их перенесу обратно на жесткий диск, я могу обратно начинать работать с этим проектом. Это первый совет. Второй совет, я тебе рекомендую не нагружать библиотеки и делать все свои какие-то важные проекты разбивать по отдельным библиотекам. Например, вот у меня есть несколько папок, в которых я создаю ивенты по ту или иную задачу. Что такое библиотека? Например, если бы я снимал чисто свадьбы, был бы свадебным оператором, у меня была бы всего лишь одна библиотека, она бы называла свадьбы. Например, свадьбы сезона 2019. И в ней бы у меня были ивенты. Ивенты — это эти папки. Они назывались бы, например, свадьба Мария и Ольга, свадьба Марина и там, Андрей, свадьба Марина и Ольга, я сказал такое тоже бывает почему нет такие библиотеки я рекомендую не нагружать и делать под самые важные какие-то свои события отдельную папку со всеми проектами погнали дальше после каждой работы над проектом и по ее окончанию чистить рендер файлы это очень важно зачистить рендер файлы можно двумя способами непосредственно из библиотеки и из самой программы безопаснее всего делать это из Final файлката делается это так выбирается библиотека Нажимается файл, Delayed General Library Files, здесь галка Delayed Render Files. Поставить на All или Unused Only зависит от того, закончил ли ты работу над проектом или нет. Если ты уже точно знаешь, ты к нему не вернешься в ближайшее время, смело удаляй все рендер файлы. Рендер файлы могут занимать очень большое пространство на жестком диске, у меня доходило до 300 до 400 гигабайт. Из этого следует следующий совет, что при монтаже, для того чтобы система не нагружалась, тебе нужно убрать тот самый background рендер, оставить галочку только тогда, когда ты уже закончил проект. Второй способ удалить отрендеренные файлы, это сделать это непосредственно из папки. Обычно, когда у меня значит, забивается место и уже не хватает на жестком диске, я делаю так, начинаю смотреть, какие из библиотек библиотек у меня весят больше всего, например у вот аэро 23 мегабайта, она так и останется, а вот камчатский репортер у меня уже 61 гигабайт, довольно много, и я больше чем уверен, что у меня здесь нет прокси файлов, потому что я их не создавал, а это чисто рендер файла. Кликаем правой кнопкой мыши, показать содержимое пакета, и здесь мы видим ивенты, каждая папка это ивент, гараж то отдельный ивент, День рыбака, отдельный ивент, День рыбака, видишь, я рендер удалил, День физдры тоже удалил, а вот дрифт не удалил, здесь 5 гигабайт. Заходим в него, здесь есть папка Render Files, смело нажимаем на нее, Command Del. Но я бы не рекомендовал так делать, все-таки это такое грубое вмешательство в процессы Final Cut, -а. лучше, чтобы он это делал сам, непосредственно с программы. И, пожалуй, последний совет, который я хочу дать... Если все это тебе не помогло, то обязательно создавая прокси-файлы. При импорте файлов просто выбираешь Create Proxy Media, ставишь здесь галочку и у тебя создаются прокси-медиа всех, которые ты собираешься импортировать. Также не забываешь поставить галку Leave File in Place. Это будет означать, что Final Cut будет ссылаться на исходники, которые у тебя находятся на жестком диске. Если же ты нажмешь «Скопировать библиотеку», твои исходники дублируются, и это займет очень много места. Если, например, тебе не нужно, чтобы у тебя все файлы были прокси, допустим, ты писал интервью, и у тебя, например, говорящая голова записана в 4К, очень тяжелого формата, бюро а записаны в full HD. А не проблема ты выбираешь файл в самой монтажке который тебе нужно переконвертировать нажимаешь transcode media и здесь выбираешь галочку create proxy media оптимизировать не нужно об этом я могу рассказать позже в следующем уроке если понравится пиши в комментариях сделаем жмешь create proxy media и у тебя конкретно этот файл становится прокси и это все существенно ускорит твой монтаж освободит оперативную память поможет вам компьютеру вздохнуть <смех> наконец-то полной грудью и ускорит монтаж резюмируя, можно выделить несколько пунктов да? первое, хранить исходники на внешнем жестком диске хранить все проекты и не удалять их на внешнем жестком диске Использовать сегодняшний жесткий диск SSD Почищать рендер файл Не нагружать библиотеку И создавать прокси, если тебе это нужно На этом все, надеюсь тебе было интересно Если тебе моя информация помогла Напиши в комментариях Я создаю отдельный плейлист на YouTube канале В котором я буду скидывать и записывать Какие-то быстрые уроки Какие-то фичи по Final Cut Которые мне пригодились в моем монтаже На этом все, пока!